поджиговки по в руку прям хороший судаков удар в руку на поджиговке кайф ай как вы Кто ж там такой бойки а, очень бойки а, а, хороший, хороший хороший очень хорошенький очень хороший Ну вот, отправляю последнюю кормушку. Полет. Теперь у нас есть 20-30 минут на то, чтобы перекусить по печейку, позавтракать и начать ловить. Пока рыбка соберется на точку, перестанет пугаться. Ну что, подкрепились отделись, после 2, плюс 26 плюс 6 не комильфо ставлю вот такую кормушечку небольшую 20 граммовую так, поводочек поводочек поводочек ставлю длиной 30 сантиметров больше пока не вижу смысла на 0,12 поводке 12 крючок Начнем с этого. Монтаж у меня стоит инлайн с фидергамом. Посмотрим на результаты. Надеюсь, рыбка будет. Хотя из всех людей, которых я вижу, видел всего две поклевки и одну пойманную рыбу. При этом слышал, видел отчеты, что еще несколько дней назад здесь очень хорошо ловили карася. Крупного, мелкого, разного. Ну, тогда было тепло, не было слома погоды. Сейчас закормился на самой глубокой точке. Если бы, наверное, было тепло, кормился бы ближе на меляке. Посмотрим. Все, первую пошел. Очень слабенько, очень вяло. Поклевки. Если и есть, то их практически не видно. Убрал Федергам. Посмотрим, что это нам даст. Ветер крутит, то то спереди слева, то спереди справа, все время с разных сторон ветер очень холодный, очень холодный, прям не верится, что несколько дней назад было лишь 26, все уже ходили в майках. Народ разъезжается, клёва нет. Да попадаются небольшие гарасики. Но очень-очень слабо. Погода прибила рыбку. Есть надежда, вдруг смогу краскочегать. Пробуем экспериментирую. Пробую экспериментирую. Очень, -очень слабо две поклевки, взял два небольших карасика и тишина. Я уже обрадовался, все, думаю, началось. И тишина. Есть, есть, есть, есть наконец-то он. Искра. Да, да. Всё, да, да, да. сегодня в полном желании в полном желании клевать но как говорится день рыбалки не выбирают есть возможность еду а там уже погода не погода роли не играет иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда красавчик есть, есть еще один так вот Потихонечку, потихонечку, да может что-то нам подловим. Небольшие, маленькие, но тем все-таки более когда не клюет, это его уговариваешь, подбираешь ключик и все-таки ловишь вот такой вот кузатик. Есть, есть, есть, есть, есть, есть. Ой, а какой бойкий. И поклевка была на отстрел. Оказывается, иногда может и бойко биться. И клевать хорошо. Иди сюда. Я укоротил поводок до 20 сантиметров. Ой, какой карасик. Какой карасик. Карасик, во, вот оказывается тут такие есть, вот такие красавцы тут есть, во, они есть, и даже ловятся, вот это крас. красава, вот это другое дело, вот такие нужно чтобы появились, оказывается они все-таки существуют, Укоротил поводок до 20 сантиметров, на тот случай, если вдруг рыба есть на точке, но очень пассивная, берет наживку, подержит и бросает, берет наживку, поддержит и бросает. Всех карасей, что я поймал, у них, они были очень глубоко, крючки заглобаны, при том, что поводок был 30 сантиметров. И вот решил попробовать. Посмотрим на результат. Эта рыба пассивная, она малейшее натяжение и выплевывает. А короткий поводок дает шанс засеять рыбу быстрее. Но надо в таких случаях ловить с руки, чтобы был шанс быстро подсечь. Поводок сейчас стоит у меня 0,12, крючок 14 длинным ваше здоровье друзья кивертип стараюсь сильно не натягивать чтобы меньше настораживать рыбу и чтобы был ход кивертипа по осторожной рыбы видно он буквально чуть отклоняется и видно поклевку если сильно натягиваешь кивертип даже тоненький у меня стоит 0,75 невертип. Даже в этой ситуации просто поклевку можно не увидеть. Эта рыба осторожная. Она взяла, почувствовала движение, выполнила. Сделал поджиговку и тут же поклевка. Карась очень любит поджиговку. Что там, байдин, байдин, да? давай, давай, давай. Тут передо мной милях сантиметров 20 Вот тут в него упирается с Ой, вот он, красавец Вот он Ух, какой красавец Вода мутная, он здесь вернул поджиговка и тут же поклевка давай прыгка клювай удилище у меня дайва тендер длиной 337 с тестом до 30 грамм. Шикарная палочка, но, к сожалению, снята с производства, и найти сейчас в России только если где-то у кого-то осталось. Очень тяжело. Палочка весит всего 147 грамм. Шикарный петерок в очень удобной длине. Я не люблю удилище. короче 3,30. Неудобно. Вот я сейчас сижу далеко от воды, далеко, передо мной, больше метра. Я без проблем этим удилищем работаю. А был бы коротыш, уже могли возникнуть проблемы. Посадочное гнездо кивертипа у этого удилища 2,2. Но в связи с тем, что на Дайву кивертипу у нас в России не возится, мы подобрали товарищ Саша Шугавым от Земекса четко, как родной садится, и ловим Земековскими. 05-075 вот. планах приобрести титан, попробовать как они работают. Ой, бьется что-то там. Рыка-рыка, рыбка, рыбка. Ой, как. Бьется. Ой, ой, класс! если видно, это классно. Тых-тых-тых-тых. Ну-ну давай за меня как-нибудь даже. Давай, да, да, да. Я тебя жду. Я тебя жду. Кусотик какой. Не бегать, Не убегать. Не убегать. Такой малыш красивый. Чем хороши короткие чем хороши короткие поводки для карася карась кормится прям с кормушки он не его не пугает железо совершенно он заходит на самое богатое место вот здесь много видео как ловят насоски на макушанку карась он заходит и прям отчипывает кусочки здесь то же самое он заходит на кормушку на самое богатое на данный момент вкусно пахнущее место в котором есть мотыль начинает его выедать и тут же рядом с ним в нескольких сантиметрах лежит поводок рядом, прям тут же подбирая вокруг мотыль он также берет и этот мотыль. но длинная леска может дать нагрузку он почувствует, выпьет. он взял и тут же вот так вот рядом все, все, все прям стоит и кушает. А короткий поводок, небольшое отклонение рыбы, и рыба начинает засекаться, как на самоподсечке. Или мы видим поклевку, или начинает самоподсечка. Вот для карася именно короткий поводок бывает, дает шикарнейший результат. На стоячих водоемов я всегда ловлю карася. Начинаю 30-сантиметровым поводком. Потом смотрю, бывает надо укоротиться. Бывает не надо. Перейдите по ссылке, посмотрите видео. Карась в феврале на ФИДА. Отлично ловился карась. И там была ситуация. Я также начал с 30-сантиметрового поводка, а потом укоротился и вернулся на 30. На тот момент 30 сантиметровый по той активности. Рыба, рыба была довольно активная, был лучший результат. На данный момент результат дает лучший поводок 20 сантиметров. На поджиговке поклевка в руку прям. Хороший судаковый удар в руку на поджиговке кайф. Вот. Кто ж там такой бойки? А очень бойки. Хороший. Очень хорошенький. Очень, очень хороший. ну что друзья вот и закончилась сегодняшняя рыбалка сверх тем она более ценная немножко подловил Фух, карасик разный маленький большой сам факт того что все что планировал выполнил все получилось в период практически полного бесклевья рыбы смог что-то поймать увидеть поклевки подержать рыбу побороться с ней Подобрать к ней ключик. Температура в Краснодаре 3 дня назад была плюс 26, сегодня плюс 6. Перепад, смена ветра с юга на север. Дало о себе знать. Рыба встала в коматоз. Но тем не менее, чуть-чуть подловили. Вот такие красавцы попадались. Вот такие вот. Красивая, достойная рыбка. До новых встреч. Встретимся на водоеме, друзья.